Всем привет! Продолжаем очередные пяти минутки. Сегодня расскажу вам о том, как можно быстро привести свой артикуляционный аппарат к работе. Ну, то есть время 8 утра. Кто-то начинает в 7 утра работать. Нужно быстренько себя завести, подготовить артикуляционный аппарат, включить свой голос и пойти на работу. Что делаю я? Пяти минут достаточно для того, чтобы привести себя... В самый что ни на есть рабочий режим. Для начала разминаем рот губы прекрасно повторяйте за мной и каждое утро будете бодры веселы и лучше всех заряжены. поработали с губами язык. Подключаем звук. Растягиваем связки. ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми Ма ма ма ма ма ма ма ма ма ма ма ма ма ма Расслабляем плечи. ми Небольшой массаж. Хорошо. Расслабляем губы. Активизируем наш язычок. Хорошо. Иголочки. Напрягаем крылья языка. Хорошо. А! Хм -хм -хм. Эй! Включаем голос. Э -э Эй! А О! -а, а! И лицо в последний момент. Сажали все в себя. Раскрыли. Кто украл мою колбаску? Я не брал твою колбаску. Расслабили. И расслабили челюсть. Все. Рабочий инструмент готов. Начинайте утро с этой маленькой небольшой гимнастики и будете активны на протяжении целого дня. Заряд энергии, хорошего настроения и четкости вашего артикуляционного аппарата будет на высшем уровне. Peace, лайк, like, ну и все остальное. Подписывайтесь. Не забывайте о том, что я продолжаю набирать людей к себе на курс в школу «Мастерская голоса» Сергея Вострецова. Вот здесь более подробная информация. Внизу есть сайт и описание. Следите за обновлениями, следите за расписаниями моих вебинаров. Все, всем пока, на этом точно. Хорошего дня!